Друзья, я приглашаю вас на мой блогерский канал. Для вас открыт креатив-салон. Здесь можно узнать, как интересно, красиво и повторимо поздравить своих детей, коллег, любимых, родителей. Если вы сообщите мне короткую информацию о человеке, которого вы хотите поздравить с праздничной дате, то я выполню поздравление в виде музыкальной открытии. И видео поздравления. Ваш подарок будет самым оригинальным, самым интересным и креативным. На канале я буду поднимать различные темы. В обществе вечера, где можно услышать стихи современных авторов, рассказы о путешествии. И буду рада, если вам это понравится. По каждой теме будут свои прыгать. Я, мина Стрельцова, Работаю в ответственный машину Ютуба под руководством Александра Таски. Не задач писаться на мой канал, Ежедневно будет выходить ролик полезным и интересным контентом.